Между уровнями, офигеть. Бля, черный, рот! Почему он здесь? У тебя Макси Доброго времени суток, мои дорогие. Меня зовут Дэн и канал games а мы вместе с вами продолжаем развлекаться в Inside the Backrooms. У нас новый уровень. Ты готов? Я запускаю. Ебаш. Бля, чеблюки. Девчоночка решила приодеться, да? Блять, холодно на улице. А ч за. А ч так криповы здесь? О, красная шкаф. дверь. Так. Вам нужна красная карта доступа. Тут зеленый газ. Так, а куда нам. Я не буду сейчас смотреть какой-то вентиль. Подожди, чё, подожди, вентиль, вентиль. О, взаимодействуйте. А, хуй, надо вентиль найти. Все равно свет загорает. блять перед... Блять! Че, где? Иди сюда, смотри. Подожди, я сюда. Что там? Алан! Какой лан, блядь? А, амал? А Или как его, блядь? Смотри, блядь. Ну, что? Ты не видишь, о, как он здесь жрет ёбаный нахуй? Ёбаный сыр. Смотри. Поебашь, блядь. Иди нахуй, сука. Издуй в шкаф быстрее. Блядь, он кайфовый! Там синяя карта доступа. Я спрятался, нахуй. Иди попробуй синюю карту. Там синяя карта доступа лежит. Ему пофиг. Карта доступа в гараж. Так, водичку забирай. Мне нет Так, подожди, стой, тут что-то есть. А, нам гараж надо, все, идем. Блять, там газ. Надо газ перекрыть, надо вентиль найти. Ваня. А, вот он лежит, пиздец. Все, перекрывает Э, хуй! Блять, у меня сразу рассудок, знаешь, типа помутнило, покраснело, блядь, все. А, это надо надо каждый вентиль проверять, чтобы закрыть. Блять, нет, вот еще один вентиль лежит. А-а-а. Ну и все, блять, юзаем вентиля. Так, ну хорошо, Это еще пока что понятно все. Не посмотрел на то. Я справа его крутил. О. И Нету, нету, нету. А нет, есть. Нет, он просто не спал. Он. Все пропало, пошли. Да? Да. Бежим быстрее. Тому, блять, колышматьет походу. Он что-то орет. Охуь. Так, дверь надо закрыть за собой, чтобы он не пришел сюда. Так, ладно, все, давай отдохнем. Он дади. Зади? <соценно> а я устал, блять! Я устал, блять! Навер! <соценно> Спасибо! Кнопка была, ты пропустил, А ты где? Он меня съел. Я пытался убежать, но не убежал. Ой. О, стой, стой, стой, стой, стой, что-то непоснул. 5 3 9 2 5, 3 9 2 5, да не по кнопке промалывает Там просто была двойка нажата сразу, поэтому ошибка была Зе паркинг О. старый дом, старый дом добрый Блядь! Ох, сука У тебя макси. Ааааааааа! Бля, дёртый <реклама> <я>, брод, <реклама> брод, почему он здесь? Да не, да не, да не. Тебя Что? Там а? тебя там это? Мне ебут Бро, смотри, тут какая-то злота подсвечивается можно шкаф? О! Ёбаный шашлык, блять! Кто? О, я спрятался. Куда шкаф? ты спрятался? Что-то, что-то. Я тут нашел? эти, блядь, трансформаторы ставлю. О! Это ты что включил? Все предохранители на месте, теперь можно включать. Ну, да у, тебя они. у тебя тоже ну, предохранители че? есть? Нет у меня их. Скажи мне, что это ты сзади ходишь. Блять, беги нахуй! Он слева, блядь, беги быстрее! или -ти подожди, а что за прыгнуть? Нахуя я их вообще кто поставил? Ну вот, все включил везде, ты в курсе? Это охуенно. Ну, все, фонарик лежал. Смотри. Это как раз, видишь, на каждом компе какие-то изображения есть. Опа! баный сыр! Слышь, Да, Ура. нахуй. Да, дай мне посмотреть. Я, же, я не знаю, что ты забрал куда Я камеру, датчик движения. Датчик движения взял. Космофобия. И какую-то бумажку. О, вот и порой, смотри. security кодекс видишь символы? Это капец, он на датчике показывает 4 точки. В смысле, нахуй, 4 точки. Да ты че, сейчас хорю. вылезет нахуй? Не побежал! Блядь, тут челики сидят, это, слышишь? С Такие. шариками, нахуй. Иди вот попробуй блядь. на противоположной стороне нажать кнопку, видишь? На стене. Нет, тут торт этот, боже, тут... Я там в этой фигне говорила, что там чел любит из людей торты делать. Угу. Вон, видишь стену, на, стен, на кнопку на стене, Ваня. Вон. И их забрать можно. Подожди, там. стой, стой, стой. Сейчас нажмем, давай вместе. Раз, Раз. два, три. <плыв> что было сейчас? Летсплей, поп зимал, ордай. Лопай шарики. Быстрее, лопай шарики, бегай на e. е. А чё? Быстрее это лопай. Мини... Это мини-гейм или что? Да, это? типа, нахуй, Появля... Потом появится следующая партия. Что? Пизда, это не получилось, не появилось. Ты Лопнул все? Все занялись. Yeah. Лопай. Сарик, успели, блять. Там что ш... там должно. На быть? желе! Еще. На желе, блядь. Успею, не успею. Я бросил тебе желе. Тоже нас покотило, я думаю, это похуй. Ух, нихуя себе! Еще прикалывай? За секунду уровень вырос. О, подарок. Один из одного <звук> подарка. ты нашел. Подарок из внутренности. Ты нашел один изнутри. из одного подарка. Там время идет, Вань. А, назад ищи? Ну, походу, да. Ой, я тоже что-то нашел. Чего? Столик время... какой-то, блять, с пацанами. О. А -а -а -а! Я нашел подарок. Один из двух. А, еще. это мы первый, мы первый прошли, там время просто закончится должно. Ты угу. мне просто некуда Я нашел подарок. Блять, а знаешь, что я проебал? Блять, у меня опять съел. Я свои вещи все проебал. Да, блядь, да ёб твою мать, он меня сразу нашел на. Он, он очень близко у меня тут был А где эти подарки, блядь, искать? Я боюсь куда-либо идти Да не бойся, о, нашел один Я страшно. Один из двух нашел. А, а, надо с ним, пока он ходит здесь, надо найти Поигра насмерть Блядь, убегай, здесь? я убегаю Ищи подарок, с другой стороны, он у меня здесь а, ты тоже здесь спрятался. Ха-ха! Здорово, ебать, бабуля! А где? Не, у нас времени нету здесь. Пока я спрятался. Блять, от него нельзя убежать. Надо ему и на глаза не попадаться. Он тебя если видит, он тебя сразу убивает. Ты чё? А как отсюда выбраться? Ты нашел? А, вот здесь. Ты слышал, звоночек? Я боже. Я очень испугался. Нормально. Он а я услышал. Так звоночек звенел. Мне кажется, от него нужно прятаться просто в темных углах. Он тебя типа на красном он тебя видит. А на черном нет. И ч где? О, я тут тебя нашел. Где-то слева. Где-то слева подарок. Где-то слева дверь. Ничего вот он, блядь! Почему? На, Почему? Нашел, блядь, подарок. А. Я слышал, я вот прям возле него стою. Че, капец? Он, я прям возле него стоял. Я нашел один. Од один из трех есть. Темная. Ты жив? Я нашел да. второй. Я прям возле него стоял, он там, он в тупик зашел, он. Стал невидимым. У меня прям за мной, за мной за стеной, блядь, вот он идет. Тихо нахуй я его через стенку видел через текстуру уебана видел я тоже видел я нашел подарок все пристел должен исчезнуть блять ура нахуй <смех> блять этот <смех> лабиринт казался таким огромным на а вот он ходит это он ходит да видишь и чё не а может, Прикинь, этот лабиринт казался таким огромным пиздец, да? А по факту маленький. Может а лопнуть факту, надо да. его? О, жле! Выбираю. А, не, и он нельзя. просто гуляет с этим шариком. Можно шапку добрать. Да, может, может и одеть. Смотри, я с шапки бегаю. Ну посмотри на меня. Аааа! Подожди, скрию, да. На На привишечку. Бабуля, блядь. Я эту штуку. О, блядь. Свечки. На время, Ваня! Блять, тут получится. на полу лабиринт нарисован. И этот чучел, фуфил, стоит идет там. Я одну сейчас потушу. У нас Нет, на время... Мог, не, не могу, а какие блядь. сейчас лабиринты появятся? Да не, не понятно, Ты потушил? Нет. Я потушил. Они реально сейчас, если появятся. А, -а, а... Ага, блять. БЛЯТЬ, он бежит! Меня съели нахуй Да, я в он. Я могу зайти? Я могу зайти Он как-то медленно, показано, бежит Он бежит быстро? Но уже быстро БЛЯТЬ, НЕЕТ, НЕ МОГУ ТУТ <связывая> А где вы бегаете? Там мы там бегаем, где, ну, где мы там с сейфом я тут недалеко, Сука, вот кадр, я который... только пытался, блядь, вести пароли, такой ебан за мной, блядь, стенился. А, вот! Тут, блядь, цвета есть, слышишь? Первая коричневая, коричневая вторая белая, третья серая, четвертая зеленая, желтая, пятая, пятая шестая красная, седьмая синяя. Короче. Че? Он что, рядом со мной? А, блядь, бегал... я вышел из шкафа, блядь, и он стоит, нахуй. Ушел, пизду. А ну, там, угле... я понял, да. Это, это ты вылез. Это я вылез. О, у меня опять а таблеток есть, нормально. А, -а, -а, -а. там была еще, по-моему, какая-то полисиреневая. Да ебаный ты рот, ты заебал, нахуй. Ваня, иди забери его, блядь, от меня. Ёб твою мать, блядь. ЭТОГО КАЗИНО нахуй. Давай я его отведу, нет? Где он? Так, а МОГУС БЕЛЫЙ Так, а это крест? Иди да? Змейка Да, иди Ой, подожди Он не идет мне Так я же пишу, блядь Пароль Это Q Сука, нихуя не загадки ебаные придумали, охуевшие Э! Это он За тобой, за тобой, за тобой ЗАЛЕЗ! один? Попробуй заманить его. А синяя, блядь. Он побежал за тобой? Быстрее, беги. Я ж еще не расшифровал, блядь. Быстрее, я там коричневый белый. О, .r. Амогус С. И. D, наверное, коричневая, значит, будет. Да, это коричневая. Давай, все, у меня тут. Сейчас посмотрю, куда он ледт. К тебе. Так отвлекай его еще больше. А, я придумал, все, я буду тупо из шкафчика выходить, когда он отходить будет Блин, И он не... сразу же меня услышит и прибежит ко мне У... Ю... а. Синяя, дверь открылась, Ваня! Это означает? Я ебу, где она? А я сам не знаю, кстати, где она <смех> И чем мне делать? А, он меня ударил Он меня два раза ударил! Ой, я нашел синюю дверь, Вань Бля, тут бассейн! Блять, Он за мной, согрелся. Беги в ту комнату В смысле? Как он... И чё? Ну я в ней Там где я прятался? Да Вот тебе нужно из нее выйти Он за тобой побежал, да? Нет Ну он тут И Вот сюда. он тут Он пусть, стой, пусть уходит, спрячься в шкаф Успел Он меня ударил, нет? Охуй не Сиди в шкафу Он, все, он уходит Он уходит он Куда уходит он сюда, уходит? Куда мне не надо, кстати Пусть уходит, выйдешь из шкафа и иди вот в эту вот дверцу, откуда он пришел. Слышишь меня, да? Да. Вот, давай, давай, давай, давай, назад, назад, назад, вот я. Пошли, пошли. пошли, пошли. Я понял. Где, здесь? Жаль. Вон а таблетки, если все... что, надо. Вот таблетки, блядь, на столе стоят. А таблетки мне нужны. Вода есть? Да, вода есть. Где? А ты коцаны или что? Нет, мне просто вода нужно Смотри, у меня нету воды вообще. Сейчас будет нахуй. Где вода? Вода у меня в инвентаре три штуки, блять, ну что я, если не сброшу, ты? Я где? Вот я тут, Заходи, Стой, не заходи, Там надо со сканером, блять, ходить и обходить. Стой, тут со сканером надо идти, Ваня, блять. Да? Да, блять. А ты просто прошел, тебе в похуй было и все? ну ебать я понял нахуй а, радар блядь! я уже обосрался я думал все капец так там еще бассейн наверное будет вот тут вот, проход так тут а по боку нельзя было пройти опа Ё. заметки ёб твою мать блядь! эти существа суще? состоят из нескольких конечностей у них нет глаз и ушей поэтому единственный способ Подвернуться этих существ нападению, подойти к ним очень близко. Они очень опасные, коварные, передвигаются группами в поисках и группами, блять. Рекомендуется всегда использовать датчик движения, чтобы предотвратить от этих существ. Следующая фотография была сделана членом экспедиционной группы за несколько дней до того, как на него напали. Класс на... короче, блять, пизда рулю и седлу, нахуй. Это он? Нет, это труп. А, ну труп, ладно. А, ну нам, конечно, да. Ну пизда, блядь. А, свети на потолок. Посвети на потолок, посмотри, может что-то есть. И там дальше посмотри. Бери детектор, нахуй, веди вперед, я буду что-то бояться. Подожди, предупреждение, следующий бассейн полностью радиоактивный, также пищит редкий. А, костюм. Ну, я понял уже. А я могу и в костюме, и в шапке? Не знаю. Да, да, могу посмотреть. А, а, а, ну что, ты включил? Что делать? Я не хочу туда идти. Всё, Стой, пошёл. блядь, дай я первый, да, пойду. Иди первый. Я посижу здесь. Я буду посмотрю на потолок. Пошли. У никого нет. Иди ты. Так в смысле, а как я тебя проведу? Сейчас обосрёмся всех Тихо, иди просто возле меня. Это страшно. Нету никого, не вижу. Идут, И прямо или на они меня. В воде. Они в воде. Все, они ушли в другую сюда? сторону. Они ушли в другую сторону. Иди ко мне быстрей. Свети по сторонам. Есть где-нибудь дверь или нету? Как я должен это? Я с... я иду, чтобы они меня не. Где? Они все сбоку. Блять, я, я не искал сюда. фонарик взять нахуй. Они идут все сюда. Они идут все сюда. Они уходят. Я ж тебе фонарик Ой -ой -ой. взять. В, в, в уголке один есть. Я его слышу. Ваня, я сказал фонарик взять. Ой, Иданя, я не понимаю, куда мне идти. Он тут прям сбоку. Обходить надо, блядь. Боже мой. Мы прям между ними идем. Я только что между ними прошел. Я прям они за спину. Блядь, они за мной идут. Это ты за мной? Пятиугольник, круг, квадрат, треугольник. Ведите следующий код на основном ПК, если хотите открыть сетку. Я вижу его, я видел его. голову! Где он? В воде? Они все окружили нас. Серьезно? Нам пизда. Мне все, иди ты с радаром, я тоже пойду. Куда? Просто прямо сейчас пойду. Ты дебил? Я обхожу их просто. Ты в курсе, что они у меня там? Я знаю, я их обошел. Всех причем. А мне что делать? А нам сюда не надо? Я не... А где... куда? Меня, подожди, подожди. Ну как? А куда, Таня, сюда? я не знаю, куда мне идти. Ну я, наза... я пошел назад к выходу, к этому песосу. Пи -пи на лестницу залез обратно. Понимаешь, я сейчас мы... звуки на минимум сделаю. Я, а я так... убили. Убили? А как они себя? Я тебе говорю, муфлик, ты от меня ушел. А, так ты иди. Иди, иди сюда. Тут твои вещи прямо возле лестницы лежат. Я тебе сейчас просто, я тебя сейчас... Где дверь? Прямо возле твоей, сп... За твоей спиной. Ну вот, появляйся. Вон, видишь, сразу твои шмотки лежат. И что? Так, ну смотри, Сколько мы узнали пароль. Избегайте да. встречу с зелеными народами. Откройте, кра... Откройте красную я дверь. А? Красную дверь. Она Красная. была в начале самом. Да? Да. Подожди, а вы здесь, может, они тоже здесь есть? Стой, нахуй пофиг они нет, там, здесь пофиг. никого нету. Я радиоактивную фигню взял. Старайся не бегать, А как, нам, а, как а здесь как нам от него сбежать? По-моему, нам сюда нет. Да, нам сюда. А нет, да, да. Идём. Да я не ебу, А он сюда не не ходит, по-моему. Ч ты, орешь дура? В смысле, блять. А все мы вышли. Блядь. Беги. Блять, мне миссия. Меня сейчас убьет. Кто он меня убил. Убил меня. Беги, беги, беги, беги, Он меня убил. Куда я убегу? Он перекрыл выход. Все, я умер. Заново все. Да. Ну, начиная с этого лобби. Ну, я могу за тобой наблюдать. Ты, Ты себя видел! Стой, стой, стой! там, где вот там вот и стоял. Вот тут? туда Он идет под тебе, блядь. Во, стой, еще ближе ко мне Еще ближе Еще ближе тебя... погнали, блять Закрываю нахуй а, Становись на кнопку, жди пока он максимум откроется Я вижу, я не тупой, Даня Мало ли, блять, туп тупенький Я сейчас тебя молотком побегу Беги! Ваньш, куда ты побежал, блять? Почему ты не прыгнул, нахуй? Что мне делать? Поздно, Ой, блядь. Не... Здесь у меня? Нету его сейчас у тебя. Вот это я а, а Подожди, ты не видел, как тебе кто-то зашел? Я, я увидел потом. Я то та... Ты чтобы ты понимал, я монстров не вижу, я вижу только тень. Он, он слышит, Окей. Конечно слышит, блядь. Это я открыл дверь. А ты можешь закрывать перед ним дверь. Я так. знаю, так я и стою, держу ее. А, я а ты? Я иду, иду, иду. Я спрыгнул. Партинг, партинг, партинг. Ты забрал у меня карточку красную. Ваня. Ты же забрал а -а -а. у меня красную да. карточку. Забрал ее. Я уже... Вот дверь, ваня, ваня, ваня, вот дверь, вот дверь, вот дверь, вот дверь, вот дверь, вот дверь. Красная, да да да давай, давай, давай, давай, давай. да да да да да Чекпоинт сейвад. Блять. Я Давай не б... будем сегодня с канализацию проходить. Бизда. Сто за упласт нахуй, Ваня? Дожди. Иди просто зайди в канализацию. Дожди. Тут, тут это, заметочка. Я читаю в глубоких туннелях. Тут какая-то крыса. Тут какая-то крыса будет. Подожди, крыса, в глубоких да. туннелях водостока водятся какие-то злые твари. Они иногда Ой, они никогда не знали внешнего света, поэтому приспособились в этой темной, влажной и тревожной среде. А выжить. где ты нашел заметку, ибо я тоже выжить. Выжить. Они тут, лежат. А их тела полные инфекции, а их морды полны закачанных бактерий. Пошли, Бали, пошли, И посмотри подожди. просто, что там происходит. Они слепы, хотя и чрезвычайно агрессивны. Им удалось развести, развить слух, которых очень, который очень чувствительен к любому шуму. Если вы встретите его, наклонитесь. Или останьтесь неподвижными, чтобы не шуметь, помнить? Чтобы не шуметь, помните. Для них мы просто свежее мясо посреди бесконечного влажного туннеля. Иди посмотри нахуй, на это, это пиздец. Аутлас да? нахуй ебаный просто. Иди, иди, иди прямо. Сейчас налево посмотри на это и разъеб, блядь. Пока. Пока. Пока. Пиздец. Луту сколько ты видишь? У нас чекпоинт сейвит был, все, мы да, следующего мы, раза мы следующего раза мы, мы на сейверс начинаем. Что, заканчиваем тогда эту серию? Ну да, наверное. Ну что, мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Это шикарно, невероятная, криповая, страшная, веселая серия получилась. Увидимся в следующих частях за закулисья. Всех обнял, приподнял, берите себя. До скорых встреч и всем пока.